Салют народ, и это снова Элден Ринг. Мы продолжаем прохождение, и ях. Сер, вот до сих пор не попался в ней так. Ну где тебя вздумалось спрятаться? Я принес тебя так. Так ладно, так. Продать. Пепел войны, что такое Пепел войны, так. Так, я думаю, что. Ладно. Ладно, кто-нибудь что-нибудь мне объяснит, я, я, я, я вообще не шарю. Так, мне куда сейчас. Мне, мне, мне же за стол уже, да? Я же правильно понимаю, мне за стол надо, да? Е, отдохнуть у стола. Утраченная благодати. Так, скоротать время, повысить уровень. Повысить уровень пока с нами не надо. Так, фляги у нас что-нибудь есть увеличить количество фляг так использовать не хватает золотых фляг ладно, ладно понятно так изучить чары и молитвы чары и молитвы у нас ни нету так сортировка сундука фляги повысить уровень скорость время давайте повысим уровень так пока мы с... стойкость силу вот силу ловкость мудрость вера колдовство давайте пока мы все стойкость что такое стойкость это у нас максимальная а вот выносливость качается да нам нужно туда стойкость качать Бля, туре всего лишь одно очко дают Ну, давайте вот так вот туда Потратим Все равно их просрем в одно время Так, скоротать время до утра До утра картаем мы время И на рассвете идем Так А, ну и что мне делать? Не, серьезно, а что делать-то? Поясните, не знаю, чем... Дверь не поддается. Допустим, Пойдемте туда в центральный зал. Ты что можешь сказать? Что, да, нет. А, да? О, не звучит. А ты где гнид добыл, когда у меня были руины? Что ж ты за человек? Петух ты несчастный, так. Ага. Так, сейчас где кузнец? Я чем-нибудь кузницу толкну. Вот, вот эту бобенку, например. Блять, не туда, сука. Так, я, я уже заблудился, я уже забыл, что где у нас находилось. По-моему, он здесь был. Да, вот он. Давай быстрее. Ла-ла-ла-ла, это мы все же поставили. Так, назад. продать. Что это такое? Камушек. Мясо. Где-то у меня были... Где-то у меня были щиты. Вот. А, да. Давайте вот эти вот тряпки продадим. У них так сопротивление уру, В смысле у каких-то тряпок больше так. В принципе... Так, ладно, я понял. Я понял. Инвин... Так, не в инвентарь, нам в снаряжение надо. Так. Снаряжение... Нагрудник. Во, зашибись. А где сиськи? Я сиськи пятого размера делаю. Э! Народ, меня в чем-то наиграли. Я тут ни при чем, честное слово. Так, 200 рун. Все, у нас 600 рун. Я думаю, у нас хватит какой на какую-нибудь ману. Я сиськи пятого размера делал. Где мои сиськи пятого размера? Я не понял. Так, с собой. Так. 600 это что такое? Так, из рук заклинается мгновенный. Так, ну допустим мы купили это. Ой, что я там делал? Так. Уйти. Изучать молитвы. А как их использовать-то? Сюда прибудет с тобой золотого порядка, так. Так, повысить уровень, так. Вот, изучение чары молитвы. Давайте первую, так. А как его использовать-то? На всякий случай кто-нибудь объяснит. Так, с тобой мы тоже, ты ничего интересного не говоришь нам больше. Thank goodness, I'm still me. Mm -hmm, ну, давайте так, ты хочешь сказать, что я обладаю неким даром? Я тебе не верю, но... Если я действительно обладаю этим талантом, а других у меня никогда не было, полагаю, мне следует его совершенствовать, не так ли? Прошу мастер его обучить меня. Он, конечно, на вид ужасен и нас в погаших недолюбливает. Но я знаю, что он заключен здесь, в крепости круглого стола. Я точно знаю. За этой внешностью скрывается добрая душа. Все. Все, с тобой нельзя поговорить, понятно. Так, точно ты у нас молитву дал. Order, типа мне с вот этим нужно поговорить? Sure tell... like a... count, ну, ну, ну иди в бедру. Что мне нужно сделать? Свет благодати никуда не указывает. Может сейчас эти ворота откроются? Дверь не поддается. Ну пойдем туда в большой зал, хрена ли нам еще делать. И бить здесь нельзя Ну допустим Может этот Эту девчонку позвать Нет, стол утраченной благодати Сортировать сундуки Г-карта Я хочу сюда переместиться. Ладно, я понял. Что-то мне здесь нужно сделать. Ты? Ты мастер? Нет, не ты мастер. А здесь я был? Что тебе нужно? У меня мало времени. О, положение гостя для тебя оскорбительно? Значит, тебе стоит вспомнить первые слова, дарованные тебе благодатью. Предстань перед кольцом Элден и обрети над ним влия власть. Если это для тебя не пустой звук, тогда следуй за видениями, убей хозяев, сколько и завладей великой руиной. Так, когда придет время, двери внутреннего поколения отворятся так. А. Все, да? Трусливые погашки проходят сюда лишь за тем, чтобы пожертвовать непогоду Мы готовы достать долго так Ага, понял, все, с тобой нельзя поговорить Так, придет время, и оно откроется, да? Так, у нас кольчуга, у нас кольчуга, у нас кольчуга Так, ты молчишь, ты молчишь, ну и хуй с тобой Молчи дальше, молчи, молча. Во Так, купить, предложить не, ну ребят, ну у вас все дорого. У вас нет колокольной сферы, а у них она будто бы есть. Ой, ну что, почему здесь не, не написано задание-то? А? А, ты... Ладно, попробуем. Дверь не поддается. Если у меня впрямь не ну верно. Ну, попроси, я тут а причем. Так, допустим, сюда мы можем войти. Что мы можем найти здесь? Так, здесь мы можем внешний вид поменять. Сменить пол, так сказать. Would you like the Would you like... you. Спасибо, спасибо, спасибо. но это сейчас на полчаса, вот эти вот все внимашки затянутся. С этим мы поговорили. Ну и что у нас в подвале? Дверь не открывается. нас тоже не пускают. А что, что, что, что, что вот мне делать? Здесь я а так запись идет, запись идет. Это самое, это это очень важно, так. Я абсолютно не понимаю, что мне делать туда надо. И дверь ни хрена не открывается. Ну, блин. Well, Девушка, а что с ней? Ты бы позаботился о Ты в своем уме? Как отнесется с родливым громилом, который разбивает лишь шкутничный так? Вздор. Кроме того, она никогда бы на такое не согласилась. Таково ее желание. Я отказываюсь в это поверить. Искренность я не сомневаюсь. Просто я знаю, что это неправда. Ладно, теперь мне нужно понимаю, так понимаю, с ней поговорить и с ней прийти сюда. Я им, блядь, чё посланник, им чё голубь, сука? Так, где это херь? Если у меня и впрямь есть бе-бе. Че? Прошу, дай мне знать. Продать пепел войны, ну, блин. Ну, ну, ну, ну, что мне здесь делать-то? А? С тобой поболтать. See, like like... Хорошо, подойди closer. ближе. Так ощущение, что я больше не самурай. Блин, без самурыской снаряги я больше не самурай. Твое влечение, так и. Учитесь тепло. Хорошего дня, мое солнце. Спасибо, спасибо. Угу. Я теперь больше на ниндзя похож. Эта дверь у нас не открывается, не так ли? Эта дверь тоже не открывается. Ну, а что? А что, что, что, что, что, что, что, что мне делать? Что мне делать? А, да? Так можно было? Понятно. Чего? что это такое. Ты, ты что делаешь? Ты дурак? Ты дурачок, что ли совсем? Ты, ты, ты дурачок? Я ж тоже хотел поклониться. Понял, понял, понял. Я ж, я я я я я ну я ж не знал, но вы понимаете, ребята? Сейчас я ему пизулей как отвешу. А как там взять первую? забыл как там взять оружие в две руки или здесь типа нельзя так стопа а как использовать поджог Ты что делаешь? Успокойся, дядя. Ай, у него два удара, у него... У него, у него, у него, у него оказался два удара. У него оказалось два удара, Ёб, твою душу жметь. И чё мне теперь, типа, нельзя никуда идти, пока я его не убью? Я, типа, его должен сдернуть? это как способность использовать а все понял уй угу. ты господи раз два три выстрела 4 дождь что ж ты за человек Я чувствую, это будет сложно. Я чувствую, у меня сгорит. О чувствую я психану. Но мне ж именно сюда нужно, я так понимаю, да? А где он? Ух ты ж, гад. эй эй эй эй эй эй эй эй эй эй эй эй эй эй эй эй как мне его победить? эй эй эй эй эй эй Так, ладно. Что это он делает? Охрена он в серии лупит, да ёк ты гдык ты гдык ты гдык Как использовать поджог, кто-нибудь объяснит мне, ребят? Я тоже хочу использовать поджог, поджог, поджог. так так так так так так так так я не знаю как выбежать я просто я я я я я в кз здесь настройки у нас есть что-нибудь настройки кнопок нет я хочу узнать как использовать клавиатура мышка так о, прыгнуть стать так что у нас нальт на движением прыгнуть прыгнуться так жок space перекат Вок у движение вправо атака справа и двуручно так справа и двуручно блок слева навык shift использовать предмет. Колебаться. Да утони что ты, твою душу! Уклонение, уклонение, уклонение, уклонение, мне нужна хилочка. Е, -е уклонение. от морражения сам ты отморозок на тебе, сучка, еще раз уйди уйди уйди не, не делай так не пугай меня это... Ну что это было как он заколебал уже по кругу его надо пустить кстати что медузы у меня там были что так сложно я не пойму ладно пока мы сделаем это вот так Ой, да уклонись же ты ну. Как от этой хуйни уклоняться я не понимаю просто Да и меня просто не доходит Вот в чем смысл уклонения В чем? Как уклоняться? Почему он так медленно бьет Поясните тупому, пожалуйста Давай, влево вот уклон. Вот два уклона мы дали. Упана! Да все уклоняйся ты. что ты стоишь? Я понял. Он запарил уже своей волшебной палочкой сменять чар, разбрызгивать. Так, у нас так выносливость отнимается. Надо глутнуть. Да уклоняйся, уклоняйся, уклоняйся. Уклонение, уклонение, уклонение, ладно. Понятно. Мне нужно эту баночку. Да беги, тут. Ну, ну что за нахер, а? Это что такое? Ну и что это дало мне? Еще пятую сделал. Тепучий случай с коромыслом. А как мне серию атак добыть? Я хочу серию атак. Почему у него есть крутые атаки, а у меня нету? Я не понимаю это очень сложно появляйся петушара да почему что -то... Бегаем по камень. Ладно, нормально. Уклонились. Пойдет, восстанавливаем. Что он этим делает, я не понимаю. Нормально. Нормально, жить можно. Уклоняйся! Уклоняйся! Да уклоняйся! Уклоняйся! Сучка, сучка, сучка, сучка, сучка, сучка! Уклоняемся, бежим! Уклоняйся! Пиши! Уклониться! Он еще и жизни восстановил. А как его вообще победить-то, я не понял. Я не понимаю. пущу попасть бы в него уклоняемся Я не понимаю, куда я бью. Ты не охренел ли? Аптечки использовать моя привилегия. Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Да какого хуя она такая медлительная! Он еще сука и аптечки использует, ну это пиздец! Ой, статус яд, яд, яд, яд, яд, яд, яд, яд, яд, яд. Ну что ты пиздец? Ну нельзя использовать аптечки. Это нечестно, довольно-таки сильно. Она не попала У этого гандона еще Сука, замах такой большой Я, блядь, не понимаю Ну, стук, сука, ну ишь, блядь Как в это играть? Кто-нибудь объяснит мне как его победить? Сука, вот. Бог. Бог. Влево. Вправо. Так, мне нужно чуть-чуть отхилиться тоже. До. Так пиздец, так нечестно. Я не понимаю. Уйди, уйди, не лезь. Не лезь. И она тебя сожрет. Уйди, что с этого холода. Ну, пиздец. Его вообще можно победить или нельзя? Круглого стола, я не понимаю а, Я его сегодня пройду или нет? Что он мне так бесит? тупо выпил банку он тупо выпил баночку Можно как-нибудь туда уйти, как-нибудь его обойти, там не знаю, честно. Ой, давиоп твою душу. Что ж такое-то? А? Я понимаю, его обязательно здесь победить. Ладно, еще попыточку, еще попыточку. Когда влетают такие хорошие критерии, по 800 урона Где? Где это баба? Я не понимаю, где баба? Либо если по шар, либо баба пропала По-моему баба пропала Ну-ка ты что-нибудь скажешь? Ладно, давайте пройдемте в Одессе, допустим. Куда она могла пропасть? Понял. Понял, понял, принял. Здесь опять эти бабки. Серьезно, шаман стоит, вот этот петух стоит. Я хочу, я хочу выйти отсюда. Я поговорил с девушкой, у нее дар к духов. Поэтому я рассказал ей все, что знаю. Я обязан одной наставнице, только так я могу почтить ее. Извини, что сом сомневался в тебе. Продать. пил войны, блин. Да мне все здесь пиздят. М -м а, вот она. Снова. Рада снова тебя видеть. Большое тебе спасибо. Мне следует поблагодарить тебя, за... не так ли, за обложение мастера. Рада сообщить, что он обучил меня благодарному ремеслу усиления духов. Я пока еще не знаю, же на что способна, но очень буду рада тебе помочь, если потребуется. Если хоть малейшая возможность облегчить страдания моих бедных солдат, восставших в то я определенно должна попытаться. Родерик начинает настраивать духов. Рада знакомству. Усиление духов. У меня есть духи. При себе ноль. Сундуке ноль. Что? Так, все. С тобой мы поговорили. Теперь тебе можно. Я хочу уйти отсюда. Почему я не могу уйти из этой крепости? Опять только туда надо. Ну-ка, может, сейчас двери отворится. Понятно. Обнажение клинка. <звы> <звы> Нервов у меня не хватает. Нервов. его убить, если он хилится, я его даже зажать не могу. Это, судя по всему, не под мой уровень. Это вот реально, по судя по всему, вот вообще не мой уровень. Нужно качаться еще. Там бабенку одну пристроили. Ну вот как, если его зажал? Я тупо не успеваю ударить по нему Тише Тише, ну ставь, ты, сука, блок Я ебал, ну где блок? Ой, ебучий случай Вообще, похуй то, что я на блок поставил вот Абсолютно похуй ученьки, ей Я не знаю, давайте последнюю попытку, и я подумаю, что где нельзя ездить верхом. Крепость круглого стола. Я не понимаю, как с нее выйти. Посохом быстрее ебашит, чем. Чем я катаной. Понимаешь? Он колдует нахуй быстрее, чем я. Ну вот ты, сука, понимаешь, как он может колдовать быстрее, чем я. у ну, блять, не просто взмахнуть, я а ему, сука, нужно наколдовать. Это, знаете, там уже на шамане что-то. Сука, мне уже псих берет. Блять, как я заебался. Сейчас вынесу его и все просто. Ну, где ты, петушара? Появляйся быстрее. Уйди! Какого хуя ты кончила свою серию так? Заебись. Ну да, я специально подошел, чтобы бездельно от него гриб здесь. Ну я не понимаю. Понимаю, <свят> <свят> ну-ка тут написано, выберите любую, типа точку мира. Блин, мне так не нравится здесь управление так. так Метка приблизить, справка закрыть А, вот отправиться Сука, блять я Здесь как олень Боссом этим три часа возился Возможно вырежу Так, что у нас по времени запись? 40 минут, вот 40 минут я просто потерял напрасно я так так так так так так так так так усиление духов можно у нас Он останется духов так ландыш нам потребуется ландыш уй пизду этот эту крепость круглого стола а мы пиздуем куда-нибудь дальше Вон в могилке, не в замок сперва зайдем. Какой-то храм. Что это такое? Священная слеза нормально. Ты из погашек, верно? Быть может, у тебя найдутся лишние руны? Я везде здесь, знаешь ли, изучаю магию блестящих камней. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями за небольшую сумму. <смех> у, у меня, у меня, у меня тупо рун не хватает, понимаете, пацаны, в чем прикол? О, это что такое? Просто вот рун не хватает, ешь, да? Пойдёмте, сходим на кладбище. Что нам делать еще? Только там находит. По кладбищу шарится же. Оп. Вот ты убери свою херню. Слышь, ты шаман-волшебник. Успокойся, да? Пиздец, я греб все и успокоился. Я хочу забрать его косу. А че он еще не зох, типа? Я приколы не понял, ладно, пойдемте дальше -а, а выносливость тоже, блин, тратит удары. Понял, почему я серию ударов кончается. А вы запарили, а? И, и, и, и, и, и, и, и, это было нечестно. Сколько раз мне здесь заставят вдохнуть. Чаем пизды дам, щаем, пизды отвешу. Будут знать, кто здесь о а батя. Батя в здании, ёпты. я понял, как с вами. Я, я, я начинаю разбирать в этой, в этой игре потихоньку. И мне становится легче. Пизды, как взвешу. Ты слушай, я тебя влазить еще не разрешал. А как использовать поджог, я не понимаю. Какой-то Мне нужно чуть-чуть выносливости восстановить И долго они будут вставать дурачок Я он там колдует, вообще не по-детски он, блядь, там заколдовал, прям вообще не по-детски пароли для групп статус безумия ой, пипец он, конечно, там заколдовал, короче, надо подбирать и сваливать, они там, по-моему бесконечные будут карту я вроде бы уже подобрал так что в принципе просто забрать свой лут она не хер покласть все до свидания пацаны вы меня за заебали уже не дохните, не дохните никак лезете и лезете А вернемся к этому пиздюку. О, олень. Олешка, олень. Оленьюшик олень. Давайте дадим ему пожертвование и что нам расскажет. Так. Храм. Иди сюда, чувак. Ага, вот и ты не пожертвуешь немного, да-да-да, мы все это читали, пожертвовать. Что ж, благословляю тебя, благословляю. Меня зовут Топс, если тебе любопытно, я могу обучить тебя жаром, как я обещал. Вот только выдающихся среди них нет. Угу. Ладно, причем бесплатно учил, пиздобол ты несчастный. Прости, подружка. Боюсь, мое жалкое чередейство не сравнится с твоей щедростью. О, right. oh, верно. Могу рассказать все, что знаю об этом месте. Uh, встречалось ли тебе здание, что узла Так, это... Райал Лукармин. Вначале магию блестящих камней. Так, вот только врата ее с некоторых пор закрыты. Так, после того, как ее члены заявили, что не станут так. Академия наложила отражение печати на... Да, да, да, да, да, да, поняли. Несложно догадаться, что чары все еще действуют, поэтому попасть в Академию без волшебного ключа невозможно. В общем, я застрял здесь. Неопытный череды, которому не светит, заполучить ключ. Так, когда они накладывают печати, я был снаружи. Теперь я не могу продолжать обучение. Почему бы я не добыть? В смысле мне, блять? Тебе ж надо в эту волшебную Академию, а не мне. Если вдруг найдешь еще один ключик, можешь навестить меня, когда закончишь все свои дела. Я дашь его мне? Я буду смиренно ждать. Да, я знаю, я тусклый. У меня нет способности колдовства. Но все равно, мое место в Академии. Как этому, по-моему, только что говорили, все. Ты нас не учишь магии, ты пиздоболь. Сейчас еще кое-что гляну. Ту-ту-ту-ту. Кстати, а мы же какой-то... Где у нас благодать? Конечно, нашел какую-то благодать. Она где-то вот здесь недалеко была. повысить изучение чары и молитв а это чары и молитвы да? понял это чары и молитвы так повысить уровень мы пока ничего не можем да ничего не можем пойдемте вниз пойдемте по тропе о черепок во руна бедняка ладно Пу -пу -пу -пу. пойдем по, по дороге самурая нет цели У самурая только путь будем собирать все по пути нам же нечего делать, правда? Ох ты, как профризило. У меня всего лишь ты О, там лагерь, я хочу в лагерь. А это опять злой лагерь, да, опять мне здесь пизды дадут. Опять меня отпиздят, не боюсь. А что еще можно в Ринге получать? Только пизды доброс. Да, я вижу, что ты уже... Ты, ты что делаешь, ты каким-то... Так нельзя! Алло! Кидается, он тоже мне тут камнями. Так, мне выносливости нету. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. не умный конечно. Они в шанках. Они в шап Они в шапках-ушанках. О, обобрать трубку. Шапка-ушанка. Давайте зайдем в лагерь. Так, справочник места блестящих камней. Так, окей. Я так вижу, здесь и смысл ой ты господи Иисусе, так, я понял, два идем флягу, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, ты что, ты на бабу руку поднял? что шара На бабу он руку поднимает Кастрировать тебя надо Так, а что мне это, собственно, дало? Честно говоря, ни хрена не дало, но идемте дальше по тропе По тропе волшебной Главное не сдохнуть сейчас, чтобы а будет обидно. Здесь какой-то мертвый лес. Я вижу место благодати. Я вижу место благодати. Значит, тут все.. Что это такое? Ладно. Я увидел место благодати. Так, сортировка сундука Ну-ка, повысить уровень Могу, не могу Ловкость, она у нас выносливость не повышает У нас только стойкость выносливость повышает, да? Ой, мне пока выносливости колоссально не хватает так, сейчас я еще этот хотел у нас. Фляги, фляги, фляги качнуть. Я вроде что-то для фляг подбирал. Так, повысить эффективность фляг. Все, зашибись четко. Я улучшил флягу. Вы же добрые, ребята. Вам же... Вам же пизделей не надо давать. Здесь Совсем недавно. Удивительно, что тебе удалось найти мой магазинчик. Ладно, неважно, деньги не пахнут. Почему бы тебе не взглянут на мои товары? Только не спрашивай, как они мне достались. Купить. О, шлем ассасина. О, сто... Три коса... Три косаря стоит. Блин, были бы у меня бабки? Я все пока мисс вкачиваю в улучшение. Я вообще не шарю, что мне делать? Единственное, что я умею, это получать пизды. Нет, а шапку шантова всем, всем параметрам там хуже. Поэтому еще продадим. У нас еще самарийская шапочка есть. Можно твою шкаф спиздить? Я хочу твою шкаф пиздить. Так, руна, руна, руна, руна, руна у нас туда. Ага. Очень интересно. Я что-то допрыгну, да? Ну да. Это нужно обходить. Нам собирать. Вот пока мы здесь просто ходим и ебашим мобов. Я надеюсь, меня сейчас никакая акула не сожрет. Вот это будет вообще весело и забавно. Так, кристальчики. Нам нужно на подъем. Ладно, пойдемте туда. Опа, она что это за жаба? Господи Иисусе! А, они не такие уж и сильные, в принципе, оказывается. Карта Востока. Так, мы пошли, мы пошли по какому-то мертвому лесу. И мне это не нравится, собственно говоря. Охереть, там еще кусок карты у нас проявился. В принципе, эти блатные квари не такие уж сильные. слышь да вот ты блин накаркал твою душу а что это было на коне я так понимаю это босс? а с тобой нужно на коня драться, ну и я, я понял, я не умею коня призывать ебать бежим пацаны, есть место благодати старшу свалили я хотел забрать это место благодати Нам туда. Фу, блин. Так типа. Они так и будут колдовать. Когда я уже в километре от них. Руины. Колдуют, блин, когда я уже в километре от них. Там что-то интересное лежит. Господи, что за хрень? Что это за хрень? Я, в принципе, говорю, что там что-то интересное. Мне нужно обязательно забрать свой труп. Эти ценные монетки, они они пипец как нужны. Я понял пока что с ним смысла тягаться нету. Мы просто так все забираем и уходим. Как настоящие мужики. С большими яйцами. Только так мужик честно делать может. А мы кто? Мы мужики настоящие. Микрофон включен, включен. Так, привет. -ка. За нами никто не гонится? О, господи, уйди в жопу. Придется она еще гонится за мной. Ебать, пацаны! Бежим! Она ну, бежит за нами! <связь> Надо бежать быстрее! <связь> Крути педали, пока пизды не дали! Она а ну, отстала. Наверное! Вон, там телка какая-то. А еще такое. Так. С помощью телескопа зоркости, который находится в различных местах, вы можете осмотреть высоты рептического полета. Так, Ага, увеличить масштаб. Все, понял. А мы где? Ладно, я выйти. Hello. Ау! Hello. Ау! Please. Прошу, сюда! Ты, ты наебать меня пытаешься? Hello. Здравствуй. Тут довольно холодно. Не находишь? Госпожа отправила меня с поручением. Но на меня напал какой-то негодяй. И теперь я в безвыходном положении. Может, ты согласишься мне помочь? Вот разбойник скрылся с дороги. Рожилием, его необходимо вернуть. Вот только он тоже погасший. Если не желаю сражаться со своими сородичами, я прошу кого-нибудь другого. Ой, ну давай согласимся. О, благодарю тебя. Какое счастье, что мы встретились. Наверное, этот головорез отдыхает в заброшенном доме. Пожалуйста. Мне нужно это ожерелье. ожерелье. Так. Заброшенный дом. Ты подожди, ты про вон тот, что ли, дворец говоришь, заброшенный дом, который был? Вот, вон тот заброшенный дом? Я так понимаю, да? Просто больше не вижу ничего заброшенного. Вот еще что за хрень. Я на таких не хочу, я буду обходить таких стороной. А то опять мне яйца откусит. Вообще, бед, я играю за бедную, беззащитную девчонку. Это одни из врачуги. Чего? А, да? Это можно все собирать? А, зачем мне их собирать? И зачем я сюда забрался? Ой, блядь. Ладно, я понял Идем дальше Сильных врагов Уходим пока стороной Сохранение было Там у нас кто? Тут у нас бревно Тут у нас земля То, что я искал так, давайте мы найдем руну пожалуй это что у нас такое они она встает ты добрая лягушка или злая понял да вы что ребята вы что вы что хуя Лягушка конфу панда ебту, Так, еще две лягушки остались. Или это не лягушка? Лягушка Колунья. Лягушка Колунья, я понял. У меня хп нету. Ой, блядь, как ты сносишь много. Чувак, пожалей меня. Я еще не настолько сильно вкачался. Охереть. И здесь нет места благодати. И здесь просто нет места благодати. Так, знаете, что я хочу сделать? Мне кажется. Ой, мне такое вот не нравится. вот Я хочу вернуться вот. Так, первый шаг. Храм, уводить это пропустили. Так. Где у нас лагерь? Так. Я хочу сюда переместиться и пойти в другую сторону. Исследовать другую часть. Просто исследовать окружение. Понял. Не в то место, не в то место. Я когда-нибудь выучу карту. Это мой косяк. База ворот. Это что у нас? Северная озера. Вот это что? Это подзорная труба. Так. Вот, по-моему, сюда надо. По-моему, там у нас есть хил. Да, вот. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. У нас торговец. Вот у нас наковали. Кстати, нам что было на наковали. Воспользоваться так, усилить оружие так. Я хочу усилить свою катану. Требуется дополнительный предмет. Какой дополнительный предмет требуется, неясно. ясно. Ну, пожалуй, на разговоре с торговцем мы сегодня закончим. так. Надо будет у него что-то закупиться, но это закупимся в следующей серии. А сейчас всем огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Адьё.